Всем привет, с вами Зоси Максим и команда TQM Systems. Клиенты часто спрашивают, подскажите, какая CRM лучше, что нам выбрать? Чтобы ответить, нужно сначала разобраться, в чем собственно разница. И это не вопрос сравнения функций или технологий. Давайте рассмотрим 4 CRM наиболее часто встречающихся в Украине. 1С, AMA CRM, Bittrex 24 и Terrasoft. Каждая система формировалась по-разному, вырабатывая свои акценты назначения и восприятие пользователя. У каждой есть свои плюсы и минусы и есть концептуальное отличия. Поэтому со стороны клиента вначале важно четко определить особенности бизнеса и требования, поскольку именно они диктуют выбор CRM. 1С CRM как отдельная конфигурация или модуль в составе комплексных продуктов УТП, УТ, ERP Изначально система 1С создавалась как решение учетных задач и логика ведения учетных процессов наложила свой отпечаток. Модуль CRM находится внутри оболочки учетной системы и является транзакционным. Это значит, что каждая операция связана с действием. Запуск определенного окна, установление флажка или галочки и так далее, и так далее. Это тянет за собой сложные настройки не самый удобный интерфейс пользователя. Произвольные настройки воронки продаж в системе нет, но есть готовый механизм построения по конкретным документам, итоговой отчетности по воронке. Чтобы сделать произвольную воронку, в большинстве случаев, Нужно привлечь разработчика. Но с другой стороны, при таких делах... Не нужно ничего интегрировать. Все данные уже внутри системы. Действия менеджера оформляются операциями и документами и связаны с оперативным контуром. Это значит, что можно проследить все количественные показатели от момента обращения заказчика до отчета о проданных товарах и номенклатуре. Этого нельзя сделать в BITREX24 и AMA чтобы получить аналогичные отчеты, нужно подгружать учетные данные извне, из той же учетной системы 1С. Сегодня на рынок вышла платформа BAS. Со своим крупным решением, такими как ERP, управление холдингом и более мелкими UT и так далее. В составе которых тоже есть модуль CRM. Внутренняя структура BAS хоть и отличается 1С, но транзакционная логика учетной системы присуща ей. Поэтому концептуальная модель CRM очень схожа. Для справки, компания 1С является мажоритарным владельцем и BITREX24, и AMA CRM. Компания купила два конкурентных решения, чем максимально расширила охват рынка. Если говорить о классификации, AMA CRM является системой неполного цикла, то есть она автоматизирует ограниченный участок работ в методологии CRM-систем. Основным ее направлением является лид-менеджмент. Система решает задачи от момента сбора лидов из разных источников, форм на сайте, чатов, почты, соцсетей, телефонной интеграции с колл-центром, рассылок и т.д. Далее. далее лида проводят через воронку продаж с целью превратить его в клиента. Свою, можно сказать, узкую часть задачи система делает максимально просто и гибко. Интуитивный интерфейс позволяет вводить нового менеджера в систему буквально за пару часов. За это время настраивается все. Как заводить нового лида, копируется, переносится информация, поля для переноса, способы обработки. В целом настроек немного и они организованы максимально понятно. Анализ МСРМ предоставляет по лидам из каких источников они поступили, с какой процентной вероятностью и на каком этапе лиды стали вашими клиентами. Чего нет в АМСРМ, вот счет уже не выставишь, поскольку отсутствует номенклатурный ряд и ценообразование. Учетных данных в системе не хватит. Нет понятия маркетинговых мероприятий и связи их с продажами товаров, учета движений и остатков запасов, планирования. Целая методологическая область в АМСРМ не автоматизирована. Управление ценообразованием, акции, результативно. И вот именно эта область хорошо реализована в 1С или Terrasoft. Воронки продаж могут настраиваться вариативно в зависимости от бизнес-процесса в компании. Телефонный звонок, письмо, КП, пуш-уведомления, связанные с каждым этапом. Аналогично воронки продаж настраиваются пользователям в системах Terrasoft и битрикс 24 При начальной установке пользователь получит чистый интерфейс с набором самых необходимых функций, поэтому скорость освоения приложений высока. Менеджер любого уровня подготовки легко освоит работу за пару часов. Систему от Terosoft по праву можно назвать максимально полной системой. На заре развития продукт старались максимально насытить всевозможными функциями – товарным учетом, предложениями, маркетинговыми акциями. Система содержит большинство учетных блоков. Нет в ней только бухгалтерского финансового учета. И поэтому, несмотря на свою полноту, система все же требует интеграции с учетными решениями 1С или BAS или другими системами. Заявлено наличие готовых вариантов интеграции. Но практика внедрения показывает, что всегда нужна кастомизация, индивидуальные настройки под системы клиента. Часто такая кастомизация нужна и со стороны самой 1С или BAS, поскольку у нее нет открытого и адаптивного API для других систем. Или создаются промежуточные шины данных и дополнительные аддоны. По функциям... Террасофт предлагает три облачных CRM решения. Можно выбирать не обязательно все три, часто понадобится для конкретного бизнеса какая-то одна. Создание Bitrix24 началось с системы разработки сайтов и корпоративных порталов. Понимая свое функциональное богатство, приняли решение доработать до уровня полноценной CRM-системы, добавив ряд блоков продаж и воронки. В итоге, с точки зрения настроек, Bitrix24 в глазах пользователя, да и внедренца в том числе, выглядит как самолет с огромным количеством функций. Это часто смущает пользователей, потому что со старта разворачивается обширная система, в которой ведутся проекты. Распределяются задачи, переписки, чаты, интеграции со всякими облачными хранилищами, Dropbox, Google Drive и много чего еще. Освоить работу с системой часто пользователю бывает сложно. Важно подумать, нужны ли компании все эти компоненты. Особенности физического размещения AmaCRM – это SaaS-сервис. Решение настроено в облаке на серверах самого вендора. Система не заземляется, то есть не устанавливается на физический сервер заказчика. И есть тонкий момент, все сервера, а соответственно и данные заказчика находятся в зоне ру. Это связывает с рядом политических и экономических рисков, что важно для некоторых клиентов. Например, связан с государственным сектором. 1S, TerraSoft, Bitrix24 и BAS разворачиваются в информационном периметре заказчика, устанавливаются на конкретные сервера, где настраивается безопасность и система доступов. Это системы так называемого On-Demand класса. Поставляются как облачный SaaS-сервис и также продаются в виде коробочных заземленных версий. У Bitrix есть вариант размещения SaaS-сервиса в трех доменных зонах. Все они разнесены в соответствующие географические зоны физически. РУ, ЮА, EU. Выбор системы зависит от потребностей заказчика. Если компания работала с CRM и хочет развивать продажи, подключить менеджера, работать с воронками, контактировать с следами. Идеально легкое решение это amo CRM. Быстро ставится, легко изучается, но система потребует дальнейшей интеграции. В битрикс и террасофт погрузится сложнее. Компания, использующая битрикс-корпоративный портал, логично и CRM реализовывать на нем же. Если же с битриксом не работали, то внедрить, понять и принять пользователям блок CRM, как показывает практика, сложнее. Для полевых сотрудников больше подходит AMA CRM, битрикс или террасофт. У них уже есть мобильное приложения, по результатам внедрения менеджер сразу получит аккаунт и сможет работать с мобильного устройства в 1С, а то мобильного приложения нет, ну точнее его нет для украинских решений и его придется интегрировать. Совсем другие потребности в сфере корпоративных продаж. Мало розницы, крупные проекты, Менеджеры не так важно иметь мобильное юзабилити. Переговоры обычно проходят с ноутбуком в офисе. Зато очень важная ценовая политика, история работы с заказчиком, нужна тесная связь с учетными и бухгалтерскими данными. В этом случае логично пользоваться сервером 1С, блок CRM будет менее удобным, но в едином учетном контуре. Не понадобится дополнительных интеграций и все будет оперативно. Функционал AMO CRM легко расширяется с помощью уже готовых хедонов, их на сегодня большое количество. Аналогично расширяется функциональность Microsoft и Bittrex. Для трансформации 1С нужно привлекать разработчиков. Лицензионная политика у всех разная, а CRM есть тестовый период 2 недели, далее регулярные платежи за пакеты и количество пользователей. У Bittrex 24 есть бесплатный пакет до 12 пользователей, для большого числа тоже регулярные платежи. И есть коробочная версия с разовой оплатой. Пакет поддержки для коробки на каждый следующий год вам обойдется от 20% до 60% стоимости, но без поддержки тоже можно работать без дальнейших обновлений. TerraSoft, пожалуй, самая дорогая из четверки. В случае неоплаты очередного срока продления лицензии система переходит в режим просмотра без возможностей активных действий. 1 с наиболее лояльна в ценовой политике, статичная цена на коробку и лицензии, оплата за поддержку в вот, год самая дешевая, не более 200$. долларов. Также можно упомянуть Salesforce, Zoha, CRM и так далее, но их в Украине вныряют гораздо реже. Затевать разработку своей CRM-системы имеет смысл в двух случаях. Когда бизнес-процессы компании очень простые или уникальные и мало похожи на типовые, которые есть в системе. Второй случай – это кабинеты клиента или сети агентов. На каждого пользователя нужна клиентская лицензия. Количество может быть 100 или более тысячи. Покупать столько лицензий экономически невыгодно. Гораздо проще заказать индивидуальную разработку кабинета и получить CRM идеально настроенную под свой бизнес. При разработке с нуля под заказ клиента платы за лицензию нет. Цена проекта равна затраченному времени и аренды облачного сервиса. И количество активных пользователей зависит только от возможности серверного хранилища. Аналогично с мобильными приложениями, например, как у Новой Почты, делать на базе серийной платформы нецелесообразно. Огромное количество пользователей делает покупку лицензионного ПУ ПО невыгодной. довершение свое CRM это вопрос безопасности. Сторонние платформы могут менять в одностороннем порядке в любой момент и придется подстраиваться под такие изменения и подстраивать свои ключевые бизнес-процессы. Хотите CRM подходящую вам? Выбор всегда зависит от ваших задач. Квалифицированно в требования определиться с решением вам помогут наши специалисты. Обращайтесь. Как проводится экспресс-обследование и зачем это нужно, смотрите в нашем следующем видео. Для чего не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик. Всем пока!